Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения! Хочу поздравить вас с Новым Годом! Пожелать каждому из вас счастья, здоровья всего вам самого хорошего! Чтоб вас всегда окружали любящие вас родные! И, конечно, мирного неба над головой! Сегодня Новый Год, 1 января. У меня уже с Авито поступил заказ. Покупатель уже оплатил. Две спортивные сумочки Nike в комплекте с ними идет... С каждый ремешок через плечо. Цена одной сумочки 950 рублей. Покупатель предпочел Яндекс такси. Я сейчас жду такси. Таксист приезжает, я ему передаю эти сумочки, и таксист уже их отвезет клиенту. Здравствуйте. Через 10 минут мне позвонил покупатель. Ему очень понравились сумки, особенно качество. Не поверите, через час он приехал уже ко мне по адресу, приобрел еще одну сумочку розовую для своей супруги и чуть побольше для себя спортивную сумочку. Чуть побольше спортивной сумочки. Там специально отдел для обуви. Такие у меня сумочки на их стоят 1300 рублей. Уехал радостный, довольный. Для меня это самое главное. Хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на наш YouTube и Telegram канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Всем хороших и выгодных покупок. Всех с Новым годом!